подъем подъем так сейчас сюда вот сюда надо каким-то образом перегнать вот вот эту девчульку. Породы дюрок. Давай. Давай, пошли. Дюрок. Пошли. Надеемся, что сама пойдет. Но это надеемся. А там, может, будет сейчас бег по кругу. Пошли, пошли. Давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Давай. Пичи, пичи. О. Так, тут закрываем. Пошли туда, пошли. Пошли, пошли, пошли. Да. Э! Борзота! Да пошли сюда! Там же ж... о, давай! Пошли! Это у нас девчуля на забой! О, о, о. Куда куда куда, куда тут? Горя отсюда! Девчуля на забой. Грубо говоря. Так. Вот так, друзья, перегоняем постоянно. Привязывать за заднюю ногу. Не хочу, она потом тупо... Так, тупо ложится и все. Так, так, так, так, так, так, так. Давай, давай, давай. Танем в ту сторону. Туда, туда, о, во, вот это. О, во, ох, ох, пошли, пошли. Вот так. Давай, да. Да. Вот так. В прямом эфире и перешло. Это мы ее пускаем на забойчик. Это у нас молоденькая. Свинка килограмм 140 ну 140 до 150. Это молодушка. Это свиноматка. Вот видите какая разница. Это свиноматки уже. Насколько же этой свиноматки? Второй год. Второй год. И вот этой второй год. Это две сестры. Это видите насколько? половину больше. Это молоденькая свинка Которая еще не линяла А эта перелиняла уже Сейчас только начинает Обрастать Все убрали Перегнали ей До, до четверга До четверга и на забойчик Это одна осталась последнего выводка дырков которых мы режем в последнее время Сейчас они чуть-чуть повесятся тут. Это дюрочки килограмм по... Вот это килограмм девяносто, наверное, до сотни вот это. Больше, это меньше. На Новый год пойдут две. Это у нас получается... Рыжулька покрыта ей. Вот-вот опорос. Будем ее тоже переводить в другую клетку для опороса. Это неизвестно. Покрывали искусственно, покрыто или не покрыто. Надеемся, покрыто. Это наш мужчина. Папа. Папа всех деток. А то мы забрали от нее кабанчик, она последний от забой, который был видос. И она там кричит, сама скучает. А мне сейчас я уберу Уберу в этом летнем вольере. Уберу вольере, пока здесь никого нету. Уберу только рыто, туда только. Забью дырку. Выгрызли. И открою дверь. Повешу кусок резины или тента. И сюда запущу выводок канторов. Они у меня подросли. Им уже 60 дней кантором. Их запустим сюда. И так само аж до забоя. Пока всех не перей будут здесь там если будут холодно будут там спать кушать здесь они у меня вон там сейчас здесь буду наводить порядок а там потом их оттуда дергать сюда вот так видите на мастырил тут типа когда бежит чтоб раз сразу и получилось. Бывает, получается так перегонять из сарая в сарай, бывает, получается. А бывает, бегаешь по часу, по два, по-разному бывает. Но ну, вот свинка хорошая, свинка, вот рука крупная. А кажется, когда смотришь на свиноматки, на хряков, как будто она маленькая. А на самом деле свинка хорошая. И вот что мне нравится в дюрках, у них когда ну когда забой идет, отрезаешь голову, мордочка коротенькая, очень коротенькая. По дюркам не вычислишь, по морде, вот допустим, как есть там, взвешивают морду, умножают. Там на 10 раз. Вот сколько вес свиньи. По дюркам такие моменты не проходят. У них морда вообще короткая, как у собаки. Видите, вот нет у него, у нее пыска нету длинного такого зубила. То есть там где-то я видел дюрки, но дюрки с длинными мордами, то не совсем дюрки. В дюрка голова очень-очень маленькая и сам пысок очень короткий то есть сантиметров там 8 вот как здесь вот эти уже больше года то же самое морда не длинная видите нету пыска длинного и здесь тоже самое она вружу ну, покажи Давай. Это, ну вот то же самое морды короткие у них и в этих. У дюрка не может быть длинной морды. Не может быть длинной морды и уши торчать в разные стороны. Это именно что касается дюрков. У них мордочки во всех коротенькие, уши во всех. Типа как у вандраса. Наперед. Но у вандраса Загиб идет сразу вот, от основания уха, а у дюрка на половине загиб. Вот полуха загибается на половине, а у Вандраса полностью вот так. Дай, кукла. Вот так у Вандраса. А у них на половине. Пьетро Вот именно что я смотрю, так то, что вот эта свинья, что-то они гудят постоянно с хляком, а проверял, вроде бы не, ну, не стоит, не в загуле. Ну все равно надеемся. Надеемся на лучшее, а там. Но кукляха. Это, по-моему, ее дети и есть. Куклы. Да. Да, да, это, получается, куклы дети и остались, последние из магикантов. Да, если я не ошибаюсь, да. Это куклы. Куклы или... Ай, или рыжки. Рыжки, по-моему. Ну, рыжки у меня вот скоро порос, или вот это рышкины. Наверное, вот это рышкины, вот эти. Потому что у нее скоро опорос вот буквально тут через неделю, через две. Ну, надо посмотреть точно. Это, по-моему, они. Это рышкины, да, вот эти рышкины. А это еще осталось кукла. Это ее дети, Куклы. Если я не ошибаюсь. Да. По-моему, так. Я уже и сам запутался. Дети и дети. Так, подсыпем пирцы. А ну, давай. Пшу. Пшу. Пшу. Пшу. Пшу. Эти на отклоны, получаются двери. И все время подсыпаем, ну, чтобы сюда вот так. Также, друзья, как-то, ну, был старый видос, когда я здесь заливал полы в этом сарае. Это было в прошлом году или в начале этого года, я уже не помню. Заливал я полы в этом сарае. И вот здесь я заливал в каждой клетке просто раствор, обычный раствор вот в этих клетках. Я залил центральный проход раствор и залил в каждой клетке тоже раствор. И вот хоть бы где уголок отбился. Или где-то что-то выгрызли пчасть. Понятно, что со щебнем щебень укрепляет щебень как связывающий элемент. Но здесь у меня нет ущебня в этом саране. Здесь просто раствор мы колотили и колотили без бетонной мешалки, колотили вручную в корыте и заливали. Да, добавки мы добавляли, и потом я обрабатывал сверху по бетону. Ну, нормально. И вот такие клетки... И ширина у меня метр сорок пять, ну грубо говоря беру метр пятьдесят на два восемьдесят. То есть для опоросов, для тех, которые поросятся первый раз, проходят нормально. Но надо делать какой-то, вот допустим, если у меня здесь был опорос, то там я вырезал дырку, туда бегали поросята и висела красно, красная лампа. Так само здесь, когда рыжка тоже был вопрос в этой клетке, поросята бегали в эту клетку. Здесь была красная лампа. Так нормально. А вообще, если в самой клетке делать для поросят, то места мало. То есть можно сделать огорожу для поросят. Но опять не поставишь ни прикормку, ни воду, нигде ничего. Поэтому по-любому надо Отдельные для поросят отгородочку делать. У нее имени нет, она на мясо идет. Мы кого пускаем на забой, я имен не даю. Имена только свиноматок и в хряков. Вот, он постоянно возле нее кружит, кружит, она что-то бегает каштан ну я думаю это просто ложные загулки типа по такого что-то потому что я каждый день проверяю она не стоит не загулять это уже загуливало у нее прошел загул в этой свинке но мы ее крыть не будем так как из дюрка у меня только две свиноматки кукла и рыжка у Рыжки один опорос был, у куклы уже было два опороса. Показали себя, как свиноматки, очень даже хорошо. То есть, как свиноматки, они мне подходят им нравится. Да, за мазуры. Ну все, а я тем временем тогда буду... убирать в этом отделении переводить сюда и переводить оттуда вот сюда попробую то же самое перегнать посмотрим что с этого выйдет ну если они небольшие в принципе если два-три человека можно загнать будут одним А эту когда пустим на забой вот эту свинку мы ее в это место заберем от груши поросят тоже здесь все вымоем продезинфицируем и от груши поросят весь выводок сюда будем делать отъем а отъем будем делать после того как эту пустим на мясо и запустим ее поросят пока сюда а так потом распределим Всем пока.